Привет, мои Лего-фаны. Сегодня с вами я, Лего Бой Стар. Спасибо за вашу активность. Я сегодня продолжу тему оружия. Это штурмовой автомат полицейского спецназа. Сейчас я его разберу, а затем его соберу для вас. Комат разобран. Автомат готов. Сейчас я вам расскажу о нем. Это глушитель. Это оптический прицел. Это лазерный прицел. Это нож. Это курок. Это предохранитель. Это классный автомат. С вами был Лего Бой Стар. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Удачи всем. Пока-пока.